Добрый день, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии «Продвижение в социальных сетях». Я сегодня расскажу о мега-инструменте продвижения, о автоматическом постинге группы в социальных сетях. Но Переоценить эффект этого инструмента крайне сложно. Дело в том, что если вы размещаете свое свое сообщение в активной целевой группе вы получаете не только ну, обратную ссылку на ваш ролик, но и потенциальных клиентов, просмотры. Делать это руками конечно крайне грустно, крайне неудобно поэтому желательно использовать скрипты я вам сегодня расскажу о замечательном скрипте реально замечательном, автор-разработчик этого скрипта так и называет его самый лучший скрипт и этот скрипт работает для социальной сети Facebook. По сравнению с другими социальными сетями, теми же Одноклассниками, ВКонтакте, Facebook все-таки более либерально относится э, к размещению рекламы в группах. Но, конечно, если вы постите, как я уже говорил, в целевые группы, и делаете это не так часто. Ну, а теперь пошагово. Что вам необходимо сделать, чтобы начать пользоваться скриптом? В первую очередь вы скачиваете файлик со скриптом, с инструкциями по его использованию э, себе на компьютер. Э, файлик расположен вот в этой закрытой группе. Я вот его скачал и разместил на диске своего компьютера в папочку SS скрипт. Вот этот файл. Второе. Файл, архив. Щелкаем правой кнопочкой и выбираем раскрыть текущую папочку. Происходит разархивация вашего файла. Все, вот создалась папочка, содержащая именно нужные вам файлы. Внутри есть инструкция, она тоже заархивирована, вы можете ее открыть и посмотреть видеоинструкцию от самого разработчика. Рекомендация по просмотру. Следующее. Дело в том, что в комплект скриптов входит э, порядка шести или семи скриптов. Я расскажу о трех наиболее интересных, с моей точки зрения, и теми скриптами, которыми пользуюсь я. Э, Автор-разработчик рассказал о всех скриптах из этого э, комплекта. Поэтому, если вам интересно... Смотрите видеоинструкцию. Она достаточно большая. И также вам рекомендую установить, если у вас нет на компьютере, очень хорошую программочку. Это программа Notepad++. Очень удобный, простейший текстовый редактор. Мы его будем использовать при работе. Значит, устанавливаем Notepad. У меня он уже установлен. Я не буду его устанавливать. А вот сам пакет скриптов. Следующий шаг – это установка самого пакета скриптов делается очень просто никаких знаний особых не требуется выполняйте двукратный щелчок запускается установочный файл язык русский окей нажимаем далее ничего тут менять не надо почитайте что вам предлагает сделать обязательно разработчик скрипта вот если у вас открыта Mozilla вот, пожалуйста, ее закройте. Вот, нажимаем на кнопочку «Установить» и происходит процесс установки. Значит, чем хорош вот этот установочный э, пакет? Дело в том, что если у вас даже нет а, Mozilla на компьютере, если в Mozilla не установлены необходимые плагины, все установит сам этот пакет. Установит вам портативную версию, браузера Mozilla, она никаким образом не будет мешать той версии, которая у вас установлена, Устанавливать все необходимые для работы скриптов добавления. Вот очень удобный такой установочный пакет. Значит, можете запустить сразу, если не уберете галочку запустить, я уберу, покажу, чем это все у нас заканчивается. То есть на рабочем столе вашего компьютера Появляется файлик запускающий, вот он называется, со значком фейсбука, потому что все скрипты самое интересное сделано разработчиком для фейсбука. Называется ASIS. И на диске вашего компьютера, на диске C. Пожалуйста, никуда больше не переносите эту папку, не переименовывайте, иначе скрипты у вас не будут работы, работать. Появляется папочка с названием Asis24. Вот если вы эту папочку откроете, здесь как раз находятся все скрипты и все необходимые текстовые файлы э, для работы этих скриптов. Некоторые из них мы будем с вами сегодня исправлять. Все. Процесс установки скрипта на ваш компьютер закончил. Теперь переходим к настройке настройки нашего скрипта запускаем асис 24 значит, при первом при первом запуске вот эта портативная версия mozilla начинает выдавать различные сообщения если у вас какие то какие то приложения не установлены значит вы отвечаете либо закрываете ненужные вам вкладочки и вот тут автор разработчик Рекламируют сразу свои продукты. Вот. Я это то, тоже закрою. Открыл для чего? Для того, чтобы зарегистр... авторизироваться на Фейсбуке. Значит, если вам мешает вот эта вот панелька со скриптами, отключается она очень просто. Нажимаете на значок iMacros. iMacros это как раз и есть те скрипты, с которыми будем работать. Вот раз нажал, панелька исчезла. Повторно нажал на вот тот же самый значок, панелька появилась значит мне сейчас она пока не потребуется хочу работать на весь экран а что мне требуется авторизироваться на фейсбуке ввожу свой логин и пароль ставлю галочку не выходите из системы и вхожу в свой профиль фейсбука я вхожу в уже существующий профиль вы можете пользоваться своим профилем, но я вам все-таки рекомендую создать новые профили, рабочие из которых вы будете постить. Значит, в чем заключается настройка профиля? Это, конечно, самая длительная, но самая важная часть настройки скрипта. Значит, какие рекомендации можно дать по настройке профиля? В первую очередь, конечно, желательно подобрать какую-то красивую фотографию для вашего профиля. Очень хорошо работают девушки приятной наружности, миловидные, да. Желательно выбрать какую-то фоновую картинку, которая соответствует тематике вашего бизнеса, да? И опять же желательно разместить хотя бы несколько постов. Э у вас то есть что вы продвигаете и так далее добавить какие то фотографии если у вас есть ссылки на ваши сайты которые вы продвигаете тоже все это разместить в своем профиле занимает это небольшое времени но очень эффективно работать потому что довольно часто люди которые заинтересовались вашими постами заходят на ваш профиль и если здесь конь не валялся то крайне неэффективно работают тогда ваши посты Самое Серьезная работа, связанная с настройкой профиля, она сводится к тому, что вы настраиваете свои группы. Список ваших групп вы можете открыть через менюшку, еще выбрать раздел группы, а можете воспользоваться скриптом. Вот я сейчас снова его включу, нажму на иконочку iMacros. И вот один из скриптов, это даже не скрипт, а такой дополнительная функция, он называется единственный по-русски Открыть группы, вот видите Я выбираю открыть группы Нажимаю на кнопочку воспроизвести Чтобы выполнить скрипт один раз Нажал на воспроизвести Что происходит У меня открывается список моих групп Вот ваша задача Если у вас есть уже работающий профиль Почистить этот список Что значит почистить Оставить только те группы которые соответствуют тематике ваших будущих размещаемых объявлений. Причем эти группы должны быть без модерации, с открытой стеной, чтобы вы могли писать туда сообщения. Желательно, конечно, первоначально разместить в эти группы объявления руками и посмотреть, не удаляться эти объявления на следующий день, не будут ли к вам каких-то претензий со стороны администрации то есть самое важное это конечно вот подобрать эти группы в которых вы будете постить свои объявления Но нам как участникам коллективу единомышленников сделать это проще потому что у нас есть такая замечательная таблица которую я назвал золотая жила и в этой табличке мы собираем именно группы проверенные группы из социальных сетей, с открытыми стенами, без модерации, откуда объявления не удаляются. Вот это списочек группы ВК, а вот страничка с группами по Фейсбуку. То есть вы чистите те в группы, в которые уже вступили, оставляете только что нужно. И из вот этого списка, из вот этого списка смотрите на название группы, да, вот ссылочка на эту группу, переходите в группу, и если она вам подходит, устраивает количество людей, количество участников, да, просто-напросто присоединяйтесь к этой группе. Вот только благодаря тому, что мы потратили достаточно много времени и продолжаем этим заниматься. Но у нас с вами есть список групп, в которые вы можете присоединиться, группы, которые не модерируются, и за размещение объявлений, в которых по тематике, конечно, если эти объявления группы вы не будете получать никаких э, страйков от администрации этой группы значит друзья еще раз повторю что самое важное и самое длительное по времени это <coughs> чистка и сбор <coughs> групп в которых вы состоите в этом профиле значит для тех кто не знает выйти из группы в которой вы уже Находитесь, вот, например, клуб счастливых женщин. Ну, в эту группу мне точно не нужно постить, и я из нее выйду. Нажимаю на шестереночку, выбираю действие "Покинуть группу". Все, покинуть группу. Я выхожу из этой группы. И вот таким вот образом я очищаю все группы, которые мне не нужны. Благотворительный фонд тоже мне не нужен. Значит, для чего я этого, для чего я это делаю? Вот один из самых наверное, громадных плюсов этого скрипта, о котором я сейчас вам буду рассказывать, это то, что этот скрипт размещает объявления только в те группы, которые вы ему подготовили в виде текстового списка. Вот После того, когда вы в своем профиле оставили только нужные вам группы, вы можете с помощью специализированного скрипта, который называется «Сбор групп», Сформировать вот этот списочек в виде текстового файла. И в дальнейшем скрипт будет размещать объявления только вот в эти группы из подготовленного вами списка. Даже если потом кто-то вас пригласит в какие-то другие группы и в вашем профиле появятся новые группы, в которые вы не вступали сами, размещать объявления вы в них не будете. Почему? Потому что их не будет вот в этом первоначальном списке, который вы подготовили. Вы создаете список групп, в которых вы будете размещать объявления. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Значит, моя рекомендация какая? Хотя вы, конечно, можете экспериментировать. В каждом из профилей, в каждом из рекламных профилей вступать, ну, порядка в 50 групп. Вот за такое количество размещений. 50 я думаю что никаких особых терзаний или претензий Facebook к вам размещать не будет но вот будем считать что список групп у меня готов теперь что вам нужно сделать вы конечно можете посчитать количество этих групп которые вы себе оставили но проще сделать следующим образом заходите к себе на главную страничку выбираете список группы из раздела еще и сам Facebook вам пишет то количество групп, в которых вы вступили, 259. Для чего нам это нужно сделать? Нам это нужно сделать для того, чтобы Facebook с помощью скрипта «Сбор групп» сформировал списочек из групп, в которых вы вступили. Вот мне сейчас нужно обойти 259 групп, чтобы из каждой из этой группы э, скрипт выдернул ее адрес и сохранил в виде списочка. Значит, я снова открываю «Открыть список групп», нажимаю «Воспроизвести», попадаю снова в этот списочек. Я уже знаю, что у меня 259 групп. Это, конечно, слишком много. Еще раз повторюсь, больше 50 не надо. Потому что даже если забанят потом ваш аккаунт, ничего страшного нет. 50 групп еще раз вступите. Значит, в строке, в поле, где написано максимальное количество воспроизведений, я пишу 259. Это то количество групп, которые у меня сейчас есть. Это то количество циклов, которые должен выполнить скрипт. Выбираю скрипт «Сбор групп». И нажимаю на кнопочку «Воспроизвести цикл». Все. Что сейчас происходит? Скрипт начинает в автоматическом режиме обходить каждую из этих групп, входить в нее из вашего списка, в моем случае 259 групп, входить в каждую группу, копировать адрес этой группы из адресной строки и собирать эти адреса, виде списка в отдельном текстовом файле. Вот я сейчас не буду мешать ему, пусть он работает. В зависимости от производительности вашего компьютера, от интернета, это может занимать, от количества групп, естественно, которых ему нужно обойти, это может занимать несколько минут, может занимать там 15-20 минут. Но вот У меня тут почти 300 групп. Вот, конечно, чтобы все он их обошел, потребуется, наверное, минут 15. Но от вас никаких дополнительных действий не требуется. Вы можете свернуть это окошечко спокойненько и заняться какой-то другой работой, например, в другом браузере. Вот у меня запущен Яндекс Браузер, Я могу, например, продолжить работу в этом браузере, абсолютно не мешая работе вашего скрипта. Он у меня вот работает в окошечке, где... Запущена портативная версия Mozilla. Вот, видите, вот работает и есть не, не просит. Ну, подождем, пока он обойдет группы. После того, как список будет сформирован, я продолжу запись этого ролика. Скрипт завершил свою работу, обошел в моем случае 259 групп и остановился. Теперь, друзья, самое важное. Где же скрипт сформировал список этих групп где его искать Значит, еще раз повторюсь мы пользовались скриптом который называется сбор групп для того чтобы найти списочек групп вам необходимо сформированный список групп вам необходимо перейти на диск c своего компьютера вот диск c и открыть папочку куда установились наши скрипты еще раз напоминаю эта папка называется assist 24 Внутри этой папочки вы находите папку с таким же названием, как и скрипт, которым вы только что пользовались. Сбор групп. Вот эта папочка. Откройте эту папочку, и внутри этой папки вы увидите текстовый файлик, который называется URL groups. url групп, Group, то есть адреса групп. Вот вы этот файлик откройте, и внутри вот этого файлика как раз скрипт и выгрузил вам все ваши... 259, как в моем случае, группы. Друзья, как только вы получили вот такой вот текстовый файлик со списком групп, настройку профиля для работы вашего скрипта можно считать законченным. Еще раз повторю, мы с вами сделали самую сложную, самую муторную и самую длительную часть. Подготовили в вашем профиле список групп, по которым будем в дальнейшем спамить. Благодарю всех, кто досмотрел данный ролик до конца. Я запишу еще один или два ролика по настройке самого скрипта и по дополнительным функциям, которые вы можете использовать в этом скрипте для того, чтобы еще больше увеличить эффективность своей работы. Значит, если у вас возникли вопросы по работе скрипта, если вы хотите себе получить такой скрипт, вы не являетесь членом нашей закрытой группы, Пишите все в комментариях под данным роликом, я все вам расскажу. Спасибо, до свидания.